друзья всем привет я вас приветствую на нашем канале pride и мы делаем в принципе ежеквартальные обзоры ситуации на топливном рынке сегодня мы поговорим про цены на бизин в украине и пропан осенью и зимой погнали смотреть лето прошло у нас похолодало в харькове да, и по всей украине тоже я вам дам информацию интересную кто не в курсе на последнем заседании верховной рады было принято решение по евро бляхам так называем евро номерам в украине больше 150 тысяч автомобилей на евро номерах аудитория большая этих автомобилистов, я думаю, всем будет интересна ситуация, о чем идет речь, какие результаты, какое решение приняла Рада. Сейчас кратенько мы пройдемся и поговорим. Итак, Верховная Рада большинством голосов приняла отсрочку на три месяца, то есть автолюбителям, кто еще не успел оформить автомобили, с евро фактически дали отсрочку на 90 дней для того чтобы вы успели привести в порядок то есть поставить на учет растоможить, заплатить все налоги и вывести в легальную нишу ваши автомобили чтобы вы понимали да уже полиция потихонечку штрафует автомобили на евро тех кто нарушает каким-то либо правило да, на дороге, их привлекают к ответственности за нарушение правил и в том числе за нарушение регистрации автомобиля на евробляхах. Так что имейте в виду штрафы там от 17 до 300 тысяч гривен с конфискацией. Вот вы для себя, кто не успел это сделать, кто думает, что еще каким-либо образом будут отсрочки или еще каким-либо образом будут какие-то покращивания, какие-то изменения, я вам настоятельно рекомендую за эти 90 дней. Или вернуть эти автомобили обратно по месту регистрации или их переоформить, вы тут должны сами посчитать, сами прикинуть, во сколько вам обошелся автомобиль, во сколько вам выйдет растоможка, вы должны для себя понять, выгодно вам это, невыгодно, да, чтобы по итогу, грубо говоря, не нарваться на штрафы большие, да, и не иметь финансовых потерь. Погнали дальше смотреть. Так, друзья, рассмотрим ситуацию, что происходит с ценами на топливо в Украине и не только в Украине, и в мире в ближайшее время, какие прогнозы, какие рекомендации. Сейчас будем кратенько все это дело рассматривать. Кто не в курсе о событиях, которые произошли последние 3-4 дня? Буквально, скажем так, сегодня у нас среда на выходные. В мире! Значит, было совершено нападение на крупнейший нефтеперерабатывающий завод, который находится в Саудовской Аравии. Какие-то там летающие хуситы, террористы на дронах. Очень качественные, очень грамотно обошли систему ПВО. Много чего обошли. Это, вы понимаете, да, бедуины в кавычках. Можете посмотреть для информации, да, чтобы вы не думали, что мы там что-то там рассказываем, Да. По сообщениям официальных властей, завод выведен из строя наполовину, добыча упала самой крупной нефтедобивающей страны мира, Саудовской Аравии в два раза. И, соответственно, с понедельника уже была такая достаточно серьезная паника на биржах, и цена нефти на рынке, вдумайтесь, взлетела. 62 долларов до 75 76 долларов за баррель какие возможно будут последствия последствия элементарные так как украинский рынок топлива бензина непосредственно связан с европейскими ценами к сожалению к сожалению но ну, имейте ввиду цены на заправках будут расти на сегодняшний день бензин 95 в украине стоит от 26 до 30 гривен залито. И я думаю, что с учетом этой разницы подорожения на опте, в ближайший месяц цена в рознице увеличится минимум на 10%. Жизнь покажет, но вот такой вот прогноз не очень утешительный. Какие есть у вас варианты? Кстати, добавлю, дистопливо уже подорожало больше, чем на гривну. Те, кто ездят на дизеле, это уже почувствовали, у нас увеличилось количество звонков по газодизелю многие начали интересоваться, спрашивать на легковые автомобили, грузовые автомобили, но это тема отдельного рассмотрения, да, если интересно, напишите в комментариях, мы снимем отдельное видео по газодизелю, что такое газодизель на легковой транспорт, на пассажирский транспорт, на грузовой транспорт, рассмотрим эти вопросы, а сейчас вернемся к ценам на бензин и на пропам в Украине, и что делать, какие есть варианты, чтобы можно было Экономить можно было оптимизировать свои расходы на автомобиль. Итак, с учетом обрисованной ситуации, даже кроме того, что произошло на заводе Саудовской Аравии, я вам скажу больше, стратегически Саудовская Аравия – это производитель номер один в мире нефти, да? Саудовская Аравия заинтересована стратегически в том, чтобы продавать свою нефть дороже. Данную ситуацию они используют на всю катушку. И естественно, Саудовская Аравия влияет на мировые цены, как крути-не крути. Они заинтересованы продавать свою нефть дороже, потому что у них там проблемы со своим бюджетом, у них большие там планы по развитию, по изменению. Соответственно, нужны деньги, поэтому саудиты будут стремиться к тому, чтобы цена нефти росла даже выше 70-80, даже некоторые эксперты высказали такие прогнозы, что эта ситуация, если не войдет в русло и в колею, нефть может вырасти до 100 долларов за парень, соответственно, так как мы, ну... К европейскому рынку тяготеем по оптовым ценам на бензин и бензин в украине в принципе он заводится с прибалтики из белоруссии по европейским ценам соответственно это все отразится четко в рознице хочешь не хочешь мой прогноз я думаю что в любом случае да сейчас у нас пока что в стране курс доллара и евро низок да, падает в какой-то мере но все равно цена Бензина в Украине будет тяготеть к стоимости минимум в 1 евро. Это чтобы вы понимали, а возможно даже чуть выше. Евро где-то 0,5, евро 0,8. Хотя покупательская способность в Украине не растет. Но такова объективная экономическая реальность. Итак, какие же есть выходы, какие есть альтернативы, о которых мы можем поговорить. Кто не в курсе, последние 10 лет в Украине гигантскими темпами растут количество пропановых заправок растет количество пропана который продается в Украине, насколько я помню, порядка 150-160 тысяч тонн в месяц. Это гигантские цифры, и вы это должны понимать. И все, кто будет рассказывать, что переходить на пропан – это опасно, это глупо, это невыгодно. Ребята, разберитесь в простой арифметике, разберитесь в простых цифрах для этого можете у нас на сайте зайти в калькулятор забить стоимость бензина стоимость пропана стоимость установки которая на средний 4 четырехцилиндровый автомобиль варьируется в диапазоне 300 500 евро и посчитать окупаемость я вам могу сказать сразу же что эта окупаемость она варьируется в диапазоне от 3 до 6 месяцев кто со мной не согласен, пишите в комментариях, только не пишите глупости, а пишите аргументированно. Будем общаться, будем вам объяснять, доказывать ничего не будем, будем вам просто объяснять и помогать, чтобы вы могли сэкономить свои деньги. Скажу больше, на сейчас да, в Украине банковский депозит имеет доходность порядка там от 16 до 20% процентов годовых. С другой стороны, вам объясню. Так вот, если вы на свой автомобиль установите ГПО 4-5 поколения, то вы, в принципе, свои деньги вложите с доходностью, вдумайтесь, мы считали, 180-200% годовых. И могу вам это элементарно доказать на цифрах. Да, можете позвонить нам там телефоны будут под видео мы вам объясним покажем и расскажем мы совершенно никого не агитируем мы просто хотим вам помочь сейчас кризис стороне тяжело мы хотим вам помочь, чтобы вы свои бюджеты, свои деньги потратили на что-то более полезное, на здоровье, на детей, на супругу, на себя, в конце концов. Чтобы вы просто свои деньги не тратили, чтобы они у вас вылетали в трубу в автомобиле. Кому было интересно, вы знаете, что делать. Жмем колокольчик, да, пишем комментарии и смотрим наши видео. Всем пока.